Ты че, вон он, вон он, он. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,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 ]まあ, Но не в принципе... Но... Я... Да! Серьезно, да! Больбовщик. Да. Это да. тебе никакой там в России... Вот так. Вот так. Я сейчас думаю, мы отдали тоже так зафиксируем. Ч ⁇ рт, черт, чисто, чисто. Пол в атаке! рубил Пенальти. Какой пенальти? Сам фол в атаке. пенальти не по... Желтый. Рывка да, какой странная. Ну какой-то безучастный. Холодник, я, Понятно. Но я сказала, холодненький. У них холодильник? Ну, Какие шёптые, ты чё, бредишь? Вот зачем такая? Ну слайда, он сзади меня втыкает, ты че? Красную! Что Отсюда, что? Да, за сзади, он Я не сзади меня, ты а-а-а! А-а-а! Город, голод! Не рыпи! а а Эй! Не, не надо, не Стас, вот здесь шутки шутки, у меня тоже вратарь. а Скоро. да? У даже заебки есть. Даже а крышка. ну, все. Есть. Ну, как, типа рукой или команды там типа можно? Маму можно. Иди разминаться, Стас. Давай, Дима, порог, блядь, порог. А это сзади не ложатся, у нас нет. <с uno> как это сейчас проще? Нормально видно, кстати. Ну там видно больше. 150 Выходит на 35-м. Пошла, пошла! давай, давай, давай! Антон лучший. Антон. Просто нравится. Хорошо, давай, спали, давай, Стас на Давай-давай! Много, его. Его. Проводок, ровно, ровно, ровно. Дай, дай, рома, рома, ты! Одеть! О! рома, Я беру команду, давай! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Одеть! Да, да, да, скажи мне тоже что мне идет. Счет, давай. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один,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 Куда, блин? Сейчас забьет. Гол! Куда? сзади? Да, вот здесь. с два опорных. Стрига также перед вами. Я слово все, черт, слушай, слушай, догоняй слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, слушай, Ай, Давай сюда! Да! Рейдон, давай. давай, давай, парни, давай! давай, Парки, давай. давай, да, давай. отвечай отвечай ванн и андрей Вторая желтая, если че. Давай почини. нет, нет, нет, нет. нет. Ну, рядом, он, слушай, ну стрига точно не убежит, как Калаш они там, конечно, там, там, экспериментируют ну, стриги скорости обшел Аслонов, Это плохая! Все, Привет!